Происшествие 13 августа 2020 года в Краснодарском крае в районе города Краснодар в реке Кубань. О гибели рыбы 13 августа сообщили жители Краснодара. По их словам, в микрорайоне гидростроителей к берегу реки Кубань прибило несколько сотен мальков осетра. Более 25 тысяч мальков осетровых рыб погибли в реке Кубани за засухи. Начальник Кубана-Адыгейского отдела рыбоохраны Расрыболовства «Аслан Янок» 13 августа рассказал о причинах гибели мальков осетровых рыб в Краснодаре. По его словам, из-за засухи в водоемах резко упал уровень воды. Недостаток воды был и на Адыгейском осетрово-рыбоводном заводе. Опасаясь гибели молодняка, руководство завода 12 августа решило экстренно выпустить всю молоть в реку Кубань ниже по течению спуска воды из Краснодарского водохранилища. В ночь на четверг сброс воды из водохранилища сократился почти вдвое. В результате река обмелела. По словам Янака, погибло 25 700 мальков из 130 000. В Министерстве природных ресурсов и окружающей среды Краснодарского края отметили, что последствия засухи будут ощущаться в течение нескольких лет, сообщает Интерфакс.